шаговый процесс Сейчас мы пробежимся быстро И а, я покажу демонстрацию экрана Я для вас подготовил рабочую тетрадь У кого ее до сих пор нету Там есть все скрипты все рабочие шаблоны, которые вы будете и можете, и должны использовать для того, чтобы отточить эти навыки и, в принципе, использовать себе благо. Поэтому, восьмишаговый процесс. Смотрите, неважно, где вы, по телефону, либо при встрече, либо же в социальных сетях. Первым делом вы должны показать, что вы очень занятой человек, что вы в спешке. Я вам обязательно покажу примеры, покажу небольшие скрипты, да, но вы это должны адаптировать под себя. Вы постоянно должны быть в спешке. То есть, вот состояние занятого человека, да, то есть, когда у вас не резиновое время, а когда у вас прям очень ограниченное время, и вам очень важно в это ограниченное время связаться и дать информацию, небольшую информацию человеку, который напротив вас. Либо в трубке, либо на встрече. Вот вы резко столкнулись с человеком на улице. Либо же в социальных сетях. Вы должны быть спешки, Вы не должны быть такие, о, у меня столько свободного времени. Не, не, не, не. Вот не показывайте человеку, что у вас капец, как много свободного времени. Следующим образом, вы должны дать человеку комплимент. Это очень важно, ребят. Найдите искренний, действительный, важный комплимент, который соответствует вашему собеседнику найдите любой комплимент опять же я приведу конкретные примеры в разных случаях и на теплую и на холодную аудиторию да то есть как вы должны поступать но вы искренне должны найти за что похвалить за что поблагодарить и так далее сделать комплимент вашему собеседнику дальше следующим шагом у вас должно перейти Приглашение. Вот, кстати, вот этот алгоритм у вас должен записан тоже быть всегда перед вами. Вы каждый день, это ваша профессия, предпринимательство маркетинга. Если кто-то из вас еще не читал «Стань профессионалом» от Эрика Вори книгу, где он рассказывает о семи ключевых навыках предпринимательства маркетинга, те, которые хотят стать профессионалами, вот навык приглашения это на втором месте. И вот вы это должны делать каждый божий день. Если вы этим не занимаетесь, вы не занимаетесь бизнесом. Да, то есть поэтому третий, третий шаг – это приглашение. Да, то есть какое приглашение? Это может быть прямое приглашение, косвенное и суперкосвенное. Сейчас мы перейдем, я покажу демонстрацию экрану рабочей тетради, и мы разберем все вот эти конкретные шаги. Дальше идет психологические трюки. Да, то есть это крайне важные скрипты, которые будут работать на вас, если вы будете соблюдать. Если я ты сделаешь, да, то есть, если я тебе что-то покажу, ты это посмотришь. Если я тебе скину вот эту ссылку, ты ее нажмешь и посмотришь. Если я тебе скину видео, ты его посмотришь. Если я тебе скину аудио, ты его послушаешь. Если я тебя приглашу на встречу, ты придешь. Если я тебя приглашу на мероприятие, ты придешь. И так далее. Да, то есть это очень важно. То есть, вот на этом моменте в принципе отсилуются те люди которым важный и которым не важно, то есть кому нужно и кому не нужно, да, то есть и, и так далее, да, то есть вот на этом моменте человек либо вы оставляете в покое, пока человека, да, то есть до скорого времени, пока вы решите его чем-то обучить, да, то есть вот если смотрите, у вас очень много инструментов, у вас много видео, вы сделали первый подход, например, вы пришли и к человеку сказали, слушай у меня есть к тебе вот такое предложение, если я тебе его скину, ты его посмотришь, и человек говорит нет, ну окей, нет так нет. Но проходит какое-то время, и вы понимаете, что у вас появилось какое-то новое видео, у вас появились какие-то новые промо-ролики, у вас появилась новая возможность пригласить человека, для того, чтобы человек под новым углом посмотрел на эту возможность, вы снова обращаетесь к человеку. А, не кривя душой, а с той целью, чтобы ему помочь и пригласить человека на мероприятие, например. А, сейчас вы вот эту всю структуру поймете. Вот этот третий и четвертый пункт приглашение, да, то есть вы приглашаете человека, заинтересовываете человека, и потом вот делаете вот этот а, переходной момент. Если я, то ты, да, то есть это очень сильный скрипт для вашего бизнеса. Потом очень важно, вот именно благодаря последующему разговору, последующим скриптам, человек сам дает вам обещание, дает себе обещание и дает вам обещание. И то есть становится на тот момент, когда ему тяжелее не выполнить то, что он пообещал несколько раз. То есть знаете, это как в продажах, когда вам говорят больше трех «да» в продажах, то вероятнее всего продажа совершится. Да, то есть, и таким образом вы несколько раз вовлекаете человека, когда человек несколько раз э, изъявил сам решение, что он выполнит обещание. Например, вот вы ему говорите, если я тебе скину видео, которое объясняет все вышеперечисленное, вот вы когда пригласили его, да, то есть сейчас мы разберем, ты его посмотришь, человек говорит, да, посмотрю. Он вам э, первый раз пообещал. Потом вы говорите, когда конкретно ты его посмотришь. Он говорит, например, ну, например, в пятницу вечером. Хорошо, то есть тогда я тебе в пятницу вечером вышлю, да, то есть это видео. И вот вы тогда в пятницу вечером с человеком опять связываетесь, скидываете. И опять же, с человеком говорит, ну что, готов посмотреть видео? Да, готов. Когда конкретно ты его посмотришь? Человек говорит, например, завтра утром. Он дал второй раз обещание, что первый раз он дал обещание, да, я посмотрю. Второе, что это завтра утром. И тогда вы еще раз говорите, если я с тобой свяжусь после уже, да, то есть, например, к вечеру, да, то есть, а, ты, а, ты его посмотришь уже на сто человек говорит да, да, то есть человек говорит уже третий раз да, что конкретно, да, тогда я уже стабильно посмотрю это видео, хорошо, и четвертый раз, во сколько и где с тобой удобнее всего связаться, да, то есть, и человек говорит, вот, давай мы уже там 19:00 например, в ВКонтакте, либо в Ватсапе, с тобой свяжемся и обсудим это дело. То есть человек четвертый раз а, вам пообещал, четвертый раз а, изъявил свое, свое обязательство, что он посмотрит конкретно заданному времени. И человек сам вам уже в принципе, это его было намерение, а, предложил, когда вам встретится второй раз, то есть созвонится второй раз для того, чтобы, в принципе, уже, ну, обсудить вот это вот все дело. И все, 8 шагом вы резко завершаете разговор, все хорошо, был рад с тобой пообщаться, вот тогда и поговорим, да, то есть все, вы в спешке, вы спешите, это все делается очень, в принципе, в короткие сроки, да, то есть это все быстро делается. И таким образом... Благодаря этому и вот этим конкретно восьми шагам к вам будут навстречу доходить достаточно очень большое количество людей.